Всем приветик, совет от осознанности, расклад плюс индийский будда посему. Ваша осознанность хочет с вами поговорить, хочет вас услышать, услышать хочет Также Вам пора понять ясность происходящего, что с вами происходит, кто вы есть на самом деле. Услышать самих себя, увидеть своих самих себя, попытаться понять самих себя, заглянуть внутрь именно себя, свои желания, свои мечты в прошлое, в настоящее и будущее. Также можно взять листочек. С ручкой и написать самим себе письмо, совет или что-то важное, Отс... ну, попытаться оставить самим себе подсказки. Подсказки в будущее. Ну, сначала, конечно, нужно писать в прошлое самим себе письмо, что вы находитесь в будущем, и сам себе письмо в прошлое пишите, Потом письмо самим себе в настоящее. И письмо самим себе в будущее. О чем, возможно, вы хотите себе предупредить? Дать себе совет. Либо же какие-то моменты рассказать, что-то важное именно для себя. И также кодовое слово придумать. Так а вот тут, смотрите уже совпадение. Также придумать кодовое слово для самих себя. Если вы скажете это слово, значит, вы встретились с собой. Возможно, вы во сне самих себя увидите, услышите это слово, или же сами скажете ей, увидеть себя. Вы можете также не только смотреть на себя, а вот еще одно но и сами собой разговаривать. Да, бывают моменты, когда вы можете быть в шоке от самих себя. Бывают такие моменты. А бывает, когда вы не узнаете себя. Бывает, что вы не могли раньше слушать музыку классическую. А вот сейчас вам, например, нравится. И вы не понимаете, как так, это я или не я. Где же я? Можете задавать самим себе такой вопрос. Это еще совпадение. Так. Также вы можете видеть самих себя именно в тех моментах, которые. Вы не можете отпустить посмотрите на все со стороны как бы вы по-другому могли бы поступить так. Ну, давайте начнем это вот первый знак первый ряд больше я не вижу совпадение давайте начнем этот знак узел узел так узел Совет не торопиться. Осознанность хочет вас предупредить, чтобы вы не торопились. О своих планах, своих действиях, своих суждениях. Чтобы вы могли увидеть полную картину ясности происходящего. Так. Второй ряд. Вот цветочек. Так, тут мы смотрим, нету. Здесь я увидела цветочек совпадения. Какой красивый цветок? цветок лотос цветок лотос лотос лотос прекрасное настроение беззаботные дни осознанно стали вам прекрасное настроение и раз в неделю можете не только сами себе разрешаться а именно, а именно самим себе давать несколько часов либо же день или вечер не думать о заботах а именно о том, о чем вы бы хотели подумать. Возможно, кто-то в тишине, кто-то хотел бы музыку послушать. Ни о чем не думаю. Вообще. Все отпустить и отдохнуть. Может, кто-то хочет помечтать. Так, второй ряд. Нет, третий ряд вот беседка. Беседка. Перемены в жизни, переезд, осознанность. Вам советуют. Если вам не нравится, где вы живете, где вы находитесь, у вас всегда есть не то что шанс, а именно выбор поехать туда, куда вы хотите. Главное осознавать, на самом деле, деле вы этого хотите. Смотрите, какие красивые сердечки. Два сердечка. Так, как они были? Будьте так и были, да? Я как они были. Наверное, они так и были сердечки два сердца два сердца вы любите и любимы осознанность приведет вас к любви самим себе осознавая что вы любите себя также подарит подарок что у вас будет любимый человек который будет вас любить так от солнышко солнце Солнце хорошее настроение, под ним подъем жизненных сил. Осознавая, что происходит, ясность происходящего, вы сможете понимать, как дальше делать, как поступать правильно, как говорить. Также вы начнете осознавать, что вы на самом деле хотите, самих себя понимать. А вот смотрите, еще свиток деловое известие. Также вы осознанно будете подходить к своим обязанностям по работе. Давайте я вам покажу. так все карточки. Ну, первый был узел, Раз. Давайте, а, подождите, посмотрите, весы Еще я тут увидела. Весы. Весы, весы. Весы. Принятие решения. Вы осознанно будете принимать решение. Неважно по каким вопросам. Главное, что вы будете понимать, что вы делаете, как вы делаете и какие могут быть последствия будете осознавать понимать и видеть наперед что может быть в дальнейшем теперь давайте считаем 1 2 3 здесь 4 5 6 7 7 советов осознанность внутри вас главное понять увидеть услышать самих себя Научиться доверять своей интуиции, чувствовать, также понимать, осознавать, нужны ли чувства именно. Неважно, какие вы будете испытывать чувство чувства, печали или чувства радости. Вы должны понимать, какие именно в данный момент вам необходимо чувства, что вы хотели бы испытывать на самом деле, научиться понимать себя, осознавать себя, видеть себя и внутри, и снаружи, и со стороны, научиться осознавать. Быть ясными во всем, в своих словах, в своих поступках, в действиях, к самим себе, по отношению и по отношению к другим людям. Управлять своим сознанием. Осознавать. Всем пока.